мероприятие в котором вы принимаете участие, имеет признаки массового публичного мероприятия. несогласованного не надо, не надо, Да что с Да что вы его хватаете? Да за что? Да, да. да. за что? Он же просто стоял. война прямо, война какая-то. что делаете-то? От ноги. Вы, делаете не не Вы не что не делаете? Представьтесь, пожалуйста! Они не представились, они не объяснили причину задержания. Что, что мне делать? Идти в иностранное. Посольство. Ну, они Я не хочу жить в России. Вот, вот до чего Россия дошла. Вами не соблюдается, дистанция полтора метра. Вами тоже не соблюдается. Правильно, масочный режим Вами не, всеми соблюда не соблюдается. Даю вам время, две минуты. В противном случае, будете привлечены к административной ответственности. Мой муж, между прочим, не защищает. Дима И сейчас из-за вот этой вот развязанной войны он не получает, ну, ну, не сможет получать нужные лекарства довольно скоро. Поэтому я сейчас стою здесь. Дима, это ты? Дима, тебя, да? Да. Отчество и год рождения! Дмитрий Александрович Трофимов, 79-го. Колесова Александра Владимировна, 88-го. Ребята, ничего не бойтесь! Правда О, за нами! Подожди, да? ты сегодня поговорю! Путин уходи! Путин уходи! Путин уходи! Путин уходи! Путин ходи! Они боятся, раз они так реагируют, когда люди пришли подавать заявление, они там все отцепились, значит они боятся, это их реакция, они Поэтому ее показывают. Поэтому надо каждый день ходить и больше народу приезжать. Сегодня у нас в прокуратуре было? Да. да. Просто стыдно сидеть и ничего не делать. Поэтому я сделала ту самую малость, которая. Э, чтобы у меня была чиста совесть. Почему вы решили подать такое заявление, присоединиться к этому? Потому что я против войны. Против самой настоящей войны. Это не в традициях нашего народа. И вообще нормальные люди никогда не воюют. А вы сегодня здесь по какому поводу? Я да. по поводу нет войне, протеста. Нет войны. Что вы думаете об этой войне? Я думаю... Военная операция что, что мотивация единственная. Путин хочет стать императором. А за что его задержали? Можно узнать? И почему вы без опознавательных знаков, без формы? Отходим. За что вас задержали? За что вас задержали? Колевам мешают, мешает мужчина. Пора, что я направо. Пришли в гости. Ясно? Сколько у него суток? Да, там очередь, там зашли. 10. 10 суток. За что? Че натворил? Ну, вообще, как, как это говорилось, это был одиночный пикет. Но у нас, так сказать, полиция сработала грамотно и забрала еще прохожих. В документах э, имеется рапорт, э, значит, э, рапорт полицейского, к, по, в соответствии с которым признали людей, которые там вписаны, организаторами, а, значит одиночных пикетов, которые якобы создавали какую-то пикетную очередь, то есть а организаторы друг друга не знают. У нас везде суд одно и то же говорит, у нас нет оснований не доверять сотрудникам полиции, то есть нам, видимо, есть основания не доверять. то, что мы видим, это мы не видим Скажи, пожалуйста, когда ты посещала спецприемник, сколько человек вы там обошли? Мы обошли всех 53 трех. Самое интересное, что сам же начальник сказал, что 16 из них были с, ну, типа с митингов. То есть, я не знаю, я так поняла, один там вообще никакой не митинг, а э, Филиппов, по-моему, человек, который был жестоко задержан, вообще, по-моему, там проезжал мимо, а на машине. Он проезжал мимо на машине, начал сигналить митингующим. Я не знаю, но у него действительно всякие вот и за ухом, как, ну, видно, что была что-то кровь, потому что засохшая кровь. Откуда То есть он избитый? Но ну, он, видимо, как-то жестоко придавлен и еще что-то. Самое интересное, что ни один полицейский, вот я сталкивалась неоднократно, люди не понимают, что такое согласен, либо не согласен с протоколом. Люди пишут согласен только потому, что там же описано правильно, я вот шел вдоль этого забора. Там и написано, что я шел в этого забора, это же, это же правда, это же не ложь. Но они не понимают одного, что шел мимо забора согласен с протоколом. Это значит, я соглашаюсь не что я шел мимо забора, а то что своим хождением мимо забора я совершал правонарушение. То есть я иду мимо забора, что-то нарушаю, я считаю, что нет. Ну иду мимо забора, и иду. Где это запрещено и кем? То есть вот это согласие, несогласие с протоколом люди очень часто не понимают. И они пишут, читая, что действительно они, да, вот они тут шли, да, вот мы тут стоим у елочки. Я стою у елочки. Мне напишут в протоколе, что вы стояли у елочки. Я стою у елочки, но я при этом не совершаю ничего противоправного. Поэтому я не буду согласна с этим протоколом, хотя я действительно стою у елочки. Это не елочка, это типа рис, по-моему, какой-то. Неважно. Что ты думаешь о войне с Украиной? Что я думаю? У меня в Херсоне родственники живут.